Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня у нас интересная программа. Называется «Человек и невидимый мир. Курс София Бланк. Знахарство, целительство, медицина, второй уровень». Добрый вечер, София. Расскажите, пожалуйста, о чем курс, чему вы хотите научить наших зрителей, что дать им нового и для чего. Приветствую всех вас, дорогие Ищущие и познающие души. Я хочу вам сегодня более подробно рассказать о том новом знании, которое пришло к нам на Землю через космические знаки добра. Что такое космические знаки добра? Это символы, которые притягивают к себе дополнительные потоки специфических энергий. Ну, например, космические знаки притягивают энергию, развитие способностей, талантов, умиротворение, снятие боли, защиты, лечебные знаки. Знаки, активизирующие желание учиться. Ну, в частности, для детей, для студентов дорогие это очень важно. Знаки, которые привносят энергии, покоя, гармонии и стабилизации в пространстве, где они находятся и излучают свою энергию. Знание сложнейшее. Знание к нам пришло через книгу Дмитрия Петровича Максина, настоящая фамилия которого – Петухов. И пришла она более 30 лет тому назад. Его рукой водили. И это так называемое автоматическое письмо дало возможность ему запечатлеть сложнейшие конфигурации. А мне эта книга попала для изучения, наверное, совершенно не случайно, потому что к тому времени, когда эта книга оказалась в моих руках, я уже владела биолокацией и могла определить энергетику знака. Ну, первично... Биолокация меня увлекла из-за того, что она давала возможность диагностировать человека быстро. Человек – это излучающая система, причем излучает вся наша аура и излучает конкретно каждый орган. То есть с помощью биолокации мы можем определить, есть или нет патология в определенном органе. Это не исключает медицинского обследования, но медицинское обследование, вы понимаете, занимает многие дни. А диагностика с помощью биолокации вполне возможно для осуществления в течение 5-10 минут. То есть, освоив эту методику, человек, в частности медик, да и просто любой человек, способен определить, Нормально функционирует тот или иной орган и система или нет. Разработаны специальные схемы, которые находятся в книгах Людмилы Григорьевны Пучко, помогающие диагностировать не только органы и системы, но и различные отклонения, различные болезни. Как это сделать? Вы понимаете, что это умение непростое. И ему надо учиться. В частности, и этому я буду учить на наших курсах. Люди хотели бы иметь не лекарственные, не фармацевтические способы помощи. Опять же, подчеркну, я не исключаю и не говорю, что нужно полностью отказаться от ортодоксальной медицины. Это не так. Но... Пока все это произойдет, допустим, у человека острая боль, но не в животе, допустим, мышцы болят, суставы болят. Что делать? Как быть? Так вот, скорой помощью будет наложение вот такого космического знака. Он называется космический знак ⁇ Поле гении безусловной Вселенской любви. Этот знак имеет колоссальную энергетику. А почему он будет помогать? Странно. Картинка, рисунок и будет помогать. А будет помогать потому, что вот этот рисунок является кодом притяжения особых энергий. Что такое человек? Человек здоровый ⁇ это человек, излучающий достаточное количество энергии, то есть он ее имеет, он ее излучает, мы тестируем его, все нормально. Если человек болен, то у него или нет энергии в органе или системе, или это энергия болезненная. Значит, если энергии нет, ее нужно дополнить. Если энергия болезненная, ее нужно нейтрализовать, позитивной энергией, энергией здоровья, и зарядить энергией, которая будет способствовать интенсификации кровотока и лимфотока. А зачем это надо? А дело в том, что при болезненных процессах в органах скапливается кислота молочная, мочевая. А это те фракции химические, которые создают болевые ощущения. Значит, наша задача усилить приток позитивной энергии. И эту задачу выполняет вот этот космический знак. Важно это знать? Важно. Важно понимать, что происходит, когда... На вас оказывается вот это, так сказать, космическая симфония энергии. Важно. Важно понимать, какие кулоны мы с вами можем сделать. Ну, может быть, не для выхода в театр, но дома мы вполне можем их носить и держать, так сказать, про запас. Если мало сил, если нужно снять боль. Но тут еще один момент, дорогие очень желательно, чтобы этот знак был с двух сторон. Почему? Вот, допустим, сустав с одной стороны и с другой стороны, с внутренней тоже. А почему? Потому что приток энергии в этом случае будет идти и в одной проекции, и в другой проекции. И эти потоки будут встречаться в суставе. То есть создавать великолепную энергетическую композицию, и способствовать быстрейшему оздоровлению органа. Мы с вами уже говорили о том, что разработаны нами мандалы, и они, они практически готовы. И вы можете их заказывать. Заказывать на сайте нашем. И будете, так сказать, иметь возможность... Их использовать на практике. Но кроме мандал разработаны и вот такие таблицы, заламинированные листы. Здесь вы видите 16 знаков. Значит, вот 16 кулонов вы получаете сразу, заказав вот такие вот листы. Ну, это, вы знаете, это знак, я только что назвала поле гения безусловно, космической любви. Вот это интереснейший знак, и мы назвали эту мандалу крылья ангелов. Вы видите на фоне, на фоне крыльев ангелов вверху и внизу желтенькие значки. Вот этих два значка являются кодом, призывом для того, чтобы рядом с вами оказались ангелы, друзья. Я уже в одной из программ рассказывала, что это подтверждено глазами людей которые видят тонкий план. Это подтверждается и результатами работы целителей. В Киеве живет Александр Гоменюк. Он сам целитель, он биолог по образованию. Этот человек наделен даром видеть тонкий план, то есть ну, видеть многомерность. Вот, например, мы с вами видим на плоскости космический знак. Он же видит, что происходит в процессе излучения этого знака в пространство. И таким образом мы с вами через его видение, через видение людей, обладающих аналогичным даром, можем изучить, как работают эти знаки. Мы же знаем, что каждый из нас – это не только тело, но и поле. И поле наше многомерно. И для того, чтобы успешно помогать нашему телу, нужно успешно воздействовать на многомерность его оболочек. Поэтому знание об этих знаках так важно, хотя оно не на поверхности. А как можно изучить это все? На то, чтобы изучить эти знаки, исследовать, у меня ушло 30 лет. Книга, в которой... Эти знаки запечатлены, сложнейшие. Вот мы уже дали информацию об этой книге, и вы знаете, что книжка эта есть на интернете. Но знания, которые в ней настолько непросты, что вам придется, ну, вы, наверное, способны меня, может быть, не 30 лет, но несколько лет определенно придется потратить на изучение этой книги. Так что такое курсы? Что такое общение с теми, кто уже овладел какими-то азами знаний? Это способность быстрее освоить ту сложнейшую учебную литературу, которую вам предлагает Вселенная. Эта книга, информация, которая в ней надиктована мудрецами, весьма и весьма доброжелательно настроенными к людям по каналом Творца, передана из, из очень дальней Вселенной, из созвездия Сизинда, передано нам людям. Мало того, что нам переданы в этой книге знания и знаки, нам переданы знаки быстрейшего входа в познание космического языка. Вот этот знак. Вот, знак ввода в познание космического языка. Сложный. Сложный, несомненно. Ну, так вот, Александр Гоменюк изучил этот знак и передал нам важнейшие и интереснейшие знания, которые помогут нам освоить язык космического добра. И вот, в частности, знаки я ему передала давно. А поскольку он учитель для целителей, он передал эти знаки украинским целителям. Они с этими знаками работают уже несколько месяцев. И получили очень интересные результаты в целительстве. А сейчас, поскольку я послала Александру Жиоды, и он совместил, наклеил на Жиоды космические знаки и получил потрясающие результаты. А результатом присутствия космических знаков на животе оказалось то, что дети, которые не хотели учиться, а вы знаете, какая это проблема, ну просто стали рваться к знаниям. Вот, друзья мои, сколько нам еще предстоит познать и сколько блага мы можем принести в нашу жизнь, в жизнь окружающих через это знание. В книге написано, я повторюсь, что все третье тысячелетие нам предстоит осваивать эти знаки. И, конечно, эти знаки гораздо, гораздо скорее вы освоите с учителями, чем сами. Причем освоив это знание, вы его не будете держать под сукном, а вы его сразу сможете пустить в оборот, в жизненный оборот, в практику. Причем не только в вашем быту, не только в воспитании детей и оздоровлении, но и в сельском хозяйстве, в растениеводстве, в животноводстве, на дачных участках, в оранжереях, в парниках. Вы понимаете, какое потрясающее знание и в какой легкой форме идет к нам. Все, что нужно. Позаниматься, освоить. А мы уж постараемся. Вы же видите, что мы ничего не таим про запас. Что пришло, то мы с радостью вам отдаем. Вот этот потрясающий знак. Знак под названием «Знаковый храм» дает возможность развивать способности. И вот этот знак «Художница» Виталина Кравченко, Солынская, из Симферополя облекла в такую красивую форму, ажурную. Опять же, этот значок из вот этой формы. Тут сколько у нас? Тут у нас получается тоже 16 знаков. Вы сможете вырезать и определять там на обложке книг, на пеналы, на тетрадки, на рюкзаки, портфели, парты, компьютеры. То есть, ваш ребенок, да и вы сами, кому мешает развитие способностей? Никому. Будете находиться в пространстве воздействия энергий, которые будут усиливать ваши способности, которые благодаря этим уникальным энергиям помогут нам стать умнее, активнее, ну и, конечно, добрее. Вот этот... Вот эти, знаки, вот эти знаки способствуют гармонизации пространства, избавлению пространства от негативных энергий, созданию гармонии в отношениях людей, а это очень важно. Это очень важно для офисов, для залов ожидания для мест, где ведутся дискуссии, не всегда спокойные. Вот это знак просто в очень красивом голубом обрамлении. Этот знак вполне годится и для жилых помещений, и для офисов, и для учебных помещений. И для зала ожидания, и для театров, и для госпиталей и больниц, и для родильных домов. И при всем этом он такой красивый и на таком красивом голубом фоне. Этот же знак оберегает в пути. Очень советую этот знак помещать на площадке перед рулем. Просто его приклеить скотчем. И пусть он у вас там будет. И он будет привлекать позитивные энергии к движущемуся транспорту, причем любого вида. Это и легковые машины, это траки, это автобусы, это метро, это воздух, самолеты, это корабли. Друзья, мы же все находимся в универсуме. А эти энергии присутствуют везде, но только притягиваются вот к этим знакам. И когда у нас, допустим, перед рулем машины будут находиться эти знаки, когда они будут висеть, допустим, сверху при, привесить на петельке в самом салоне, что будет происходить? Будет притягиваться позитивная энергия, и таким образом будет обогащаться пространство, и эти знаки созлушат очень важную защитную функцию от негативных энергий. Определено. Негативные потоки, негативные сущности отскакивают от этих энергий. Они их не выносят. Они им вроде горчицы и хрена. Далее, дорогие мои, вот этот знак, вот эта мандала, это композиция энергий, любовь всесильна, Далее, вот это знак единения с силами природы, зеленый, а в центре треугольный волнистый знак, о котором мы только что с вами говорили. Значит, мои дорогие, у нас есть возможность обогатить пространство наших жилых и офисных помещений, пространство учебных заведений, госпиталей и больниц космическими энергиями которые придут по этим знакам. В этом знаке, в этой мандале, совмещены несколько знаков, которые гармонизируют пространство и, кроме того, являются энергиями счастья материнства. Значит, счастье материнства, если детишки уже есть, а если нет, то они будут привлекать, так сказать, к реализации мечты. Ну и вот это у нас тот же знак, только на другом фоне, дорогие мои. Но это еще не все. Я вам еще не все показала. Но все это будет у нас и будет выложено. И вы сможете всеми этими знаками и знаниями воспользоваться. А знания будем передавать на курсе. Это не так просто взять, прочитать. Слишком непростое это знание. И слишком долго пришлось его изучать, чтобы передать его в пятиминутном разговоре. Далее. Есть многие заболевания, которые не лечатся медицинскими обычными путями лекарствами. Ну, вы знаете, что рожу практически – это стафилококковое заболевание инфекционное, но оно лечится народными методами. Панарицей. В народе называют волос. Тоже инфекционное заболевание, которое рядом с пальцем возникает. Тоже лечится специальными молитвами. А почему? И заговорами. А почему? Да потому что возбудители этих страданий – живые существа. И нужно найти язык общения с ними – для того, чтобы вывести их из вашего тела, из вашего поля. А для этого существуют определенные тексты. Но опять же, всему этому надо учить. Оно, само собой, спонтанно в голову не приходит. В чем а, сила и необычность того, что я собираюсь вам давать? Дело в том, что к процессам исцеления к процессам помощи людям, я подхожу не только как бабка, но и как исследователь. И очень многое, ну, если не сказать, почти все, исследовано с помощью научных современных приборов. То есть знахарство, которое раньше было чудом, которое непонятно каким образом исцеляло, Дезавуировано. И теперь каждый разумный человек может, поняв, принять и использовать эти методы. Довольно легко поддаются исцелению детские грыжи. Иногда можно исцелить и застарелую грыжу, ну то есть у взрослого человека. Но это намного сложнее. А вот с детьми это получается гораздо успешнее. А как? Будем учить. Далее. Рожа – очень коварное заболевание. И если его не лечить правильно, она переходит в хроническую. хроническую. Это тяжелейший процесс лечения. Но все-таки и он есть. У меня был пациент, который 9 лет страдал рожей. вот, И я его все-таки вылечила в Америке. Он, начались у него проблемы в России – в Америке мы сошлись с ним и его женой и до сих пор очень дружим. У меня много-много снимков кирлиановских, которые я сделала с этой замечательной парой. А жена Верочка, Биржанская, могу назвать фамилию, Вот оказалось, обладает очень высоким ясновидением. Я лечила ее мужа. Она сидела напротив меня и рассказывала мне, какие святые, кто приходит по моим молитвам. Вот, она владела биолокацией, и теперь она своим друзьям определяет, где есть геопатогенные зоны, где нет геопатогенных зон. А это же важнейшее, важнейшее знание, необходимое каждому человеку. Если мы с вами ставим кровать на геопатогенную зону, то ничего хорошего от этого не будет. Мы обречены болеть. Потому что на геопатогенной зоне происходит аннигиляция позитивной энергии, зарядка отрицательной энергии. Как определять? Опять же, надо знать, надо научиться. Маргарита, какие там у нас еще проблемные вопросы? Я хотела задать уточняющие вопросы по нашему курсу. Получается, вы будете обучать целостному подходу к лечению на основе новых знаний, также с использованием, я так понимаю, шунгита и космических знаков, да? Я буду давать Это все в комплексе. А? Причем, когда мы будем с вами обсуждать, как лечить одно, другое, третье заболевание, мы еще обязательно будем включать Познание того, каким образом камни помогают человеку, почему они помогают, как их использовать не только в качестве украшений, но и для развития внимания ребенка, для развития его творческих способностей, для лечения, как укладывать камни для лечения того или иного органа. Много внимания я уделю животом, потому что это такие потрясающие существа. Они просто существа, а не камни, обладающие колоссальной целительной энергией и при этом весьма-весьма и -весьма эстетичны внешне, облагораживают пространство, излучая в него много позитивной энергии. И вот заслуга Александра Гоменюка, который совместил космические знаки с жеодами и получил такой неожиданный эффект усиление интереса к знаниям со стороны детей проблема над которой бьется человечество а решается вот так просто так не затеевал так дешево то есть освоив этот курс дорогие вы приобретете Дополнительные познания как о себе, так и окружающей природе. Ваше мировоззрение изменится, поскольку вы будете иметь возможность видеть невидимое. И видеть, как невидимые потоки воздействуют на человека, исцеляя его. И видя это документально, не, не просто разговоры об этом, а видя это на фотодокументах. Да, Мария, это... Маргарита, что еще вы хотели спросить? Я хотела спросить, вот вы будете обучать работой с маятником и рамками? В рамках курса? Да, с работой маятниками и с рамками. Еще я дам элементы радиэстезии. Есть такой способ познания, усиления энергии человека через крепость мышц. Значит, Вначале человек расслабляет, допустим, свои руки. И они весьма-весьма лобильны, подвижны. Потом ему дают в руки, допустим, камень, допустим, лекарство, допустим, орешек. И потом смотрят, как увеличивается его мышечная сила. Вот этот метод называется радиэстезия. Это простейший метод определения того, подходит вам камень или не подходит. Подходит вам... Яблоко или не подходит? Подходит вам персик или не подходит? Вот эту вот, допустим, сегодня гороховую кашу вам нужно есть или не надо есть? Вот. Я говорю, это все утилитарно, но это тоже надо знать и уметь. Да, Маргарита, что еще? Получается... Э вот еще к шунгиту, если вернуться, он позволяет экономить горючее, электроэнергию. Да, да, да. Да. Если он будет подвешен возле крана, бака с горючим. Ну, надо найти такое место недалеко от бака. И, И куда-то определить. Три шунгитинки. 200 пожалуйста, как-то там придумайте. Но а еще... не... Не в целлофане, не в полиэтилене, а вот в ткани обычной. Или заверните в скотч. Заверните в скотч, вот, заклейте, ну и потом подвесьте на какой-то ниточке, найдете куда. Да. В рамках курса вы научите определять ваших учеников, если ли например, с глаз порча, подселение. Конечно, конечно, разумеется. Они смогут помогать себе и своим близким, да? Они смогут помогать себе и своим близким, и нужно сказать, что, к сожалению, подселение, одержание – это так часто встречающееся страдание, от которого страдает и сам человек, у которого подселение, и очень страдают все вокруг. Такие люди часто неадекватные, с ними тяжело найти общий язык, Ну, с ними очень тяжело рядом жить. Они сами не живут полноценно и другим жить не дают. Так вот я буду обучать тому, как и что нужно делать и для себя, и для родных, и для друзей, если ваше сердце широкое, и для детей, конечно. Дети вообще жертвы. И, друзья, учтите, что многие проблемы детей не могут быть решены без вашей осознанности, без вашего понимания того, что и как нужно делать. Детей, мы с вами говорили, очень важно учить, начиная с, со школьных ранних лет, а еще лучше из детского сада. И для того, чтобы это случилось, я написала книгу, я вам уже ее показывала. «Увидеть невидимое. Жить в дружбе с ангелами». Из этой книжки вы э, и дети узнают о том, что Бог и ангел реальны, и научатся, как с ним связываться. Вообще, я написала много книг, дорогие. Вот, сейчас пишу 53-ю книгу. Несколько из них. Четыре книги. В соавторстве, остальные сама. Значит, эти книги, естественно, мне, чтобы их написать, <смех> это заняло 25 лет, вам, чтобы их изучить, скорее всего, времени у вас мало, да и книги не у всех есть. Все эти книги есть у нас на сайте в сангейт центре В электронном виде вы их можете заиметь. Эти книги продаются везде, на лабиринте Амазоне. Издает их издательство «Амрита Русь» теперь уже вот 8 книг будет на, в Киеве, в Киеве, говорю, во Львове. Вот, 6 книг уже есть, и две книги в работе скоро будут, которых нету, нету в России, там они не издавались. Вот, так что, друзья, у вас все открыто. Мария Богонос, вам известная наша соратница и помощница. Ну, а то, что все это есть в центре Сангельс, тоже давным-давно для вас не секрет. Но суть в том, что, понимаете, я сублимированно передаю вам содержание этих книг. Большинство людей не имеют возможности изучать это все досконально. Вот. А знания очень важные. Вот, например, вот эта книга «Энергия молитва. Свечи и кристалла». Сколько вам надо для того, чтобы ее освоить? Ну, во всяком случае, если каждый день читать страниц по 50, то неделю. Вот книга, которая трансформирует сознание людей. Эти знания были ранее неизвестны. Сейчас мы их вам передаем. Мы вам их передаем в наших программах, сублимированно мы вам передаем их на курсах. И все они есть у нас, опять же, повторюсь, в Сангей-центре. Но вот эта вот книга «Квинтэссенция» как бы резюме исследовательской работы за 25 лет. «Аурология и кирлионография как основы познания невидимых миров». Ну, естественно, и наш курс будет содержать материалы о познании невидимых миров, но преимущественный уклон будет в целительство, в то, чтобы вы после наших курсов овладели тем необходимым знанием, которое поможет и вам, и людям окружающих вас. Вообще, друзья, чем мы интересны друг другу? Ну... Хорошо быть приятным человеком. Но хорошо быть приятным и содержательным человеком. Чтобы общаясь с вами, людям было не только вообще приятно быть в тепле ваших энергий, но чтобы из каждой встречи они выносили что-то новое, важное для их жизни, для их развития, для их детей, для их профессии. Ну вот, например, допустим, Продавец в магазине. Человек, который постоянно общается с людьми. Который является, можно сказать, постоянным донором. Нужно ему восполнять свою энергию? Ну, конечно, нужно. Но прежде всего он должен знать, что он не только тело, но и поле. А потом уже мы ему покажем, дорогой, вот такой способ простой. Восполнение энергии. Вот такой способ простой. Восполнение энергии с помощью камня. Это бразильский горный хрусталь. Да если еще его зарядить молитвой, он еще интенсивнее работает. Значит, нужно ему это знать? Нужно. Нужно это знать парикмахеру, конечно. Косметологу, врачу, педагогу. Конечно, нужно. Знания, которые изменяются, знания очень важны для тех людей, которые оказались обиженными судьбой. А таких много. Дело в том, что давайте посмотрим на преступность и преступление с нашей точки зрения. Почему человек вступил на преступный путь? Почему он стал наркоманом, алкоголиком? Почему он ведется на суицидальные настроения? а потому что его никто не научил, что у него есть защита. И эту защиту он может получить через молитвы. Ему никто не рассказал, не показал, что высшие силы реальны. И поэтому среди многих продолжает бытовать мнение, что религия – опыт для народа и так далее. Люди не вникают, не познают и лишают себя важнейшей защиты и становятся ареной руководства демонических сил. Потому что если человек не защищен и его поле имеет прорехи, то в него свободно проникают негативные существа и энергии. И тогда они уже верховодят в его сознании, они лишают человека воли, и он хочет не пить, да не может. Он хочет не колоться, да не может. Они его полностью поработили. А как ему помочь? Этому мы тоже будем уделять очень большое внимание. Так случилось у нас на Земле, что когда-то были шаманы, были бабки, были священники, которые изгоняли демонов, а сейчас их почти нет. И люди оказываются один на один с этой тяжелейшей проблемой. Они знают, что делать. На нашем уровне мы тоже будем учить, как и что нужно для этого вот столько интересного и увлекательного я обещаю вам передать причем хочу сказать что мы проведем курс 10 у нас будет занятий раз в неделю а затем два занятия будут индивидуальных то есть каждый из вас может индивидуально изложить свою проблему и получить консультацию конкретно по вашей проблеме. Для того, чтобы записаться на курс, я вас прошу, пришла не обязательно свою фотографию. Зачем? Докладываю. Если у человека одержание, я его брать не могу. Я его не могу. Не потому, что я не хочу, а потому, что я беспокоюсь об остальных. Но... Я проведу с ними предварительно занятия для того, чтобы освободить их от этого страдания. И после этого они мне опять пришлют свои фотографии. И только тогда, когда я определю, что этот человек свободен, тогда мы его сможем взять на наш курс. Еще какие вопросы? Получается, у нас 10 занятий, а два занятия индивидуальные, не совсем понятно, это как? Значит, это так, что человек прошел мой курс, у него накопились вопросы. Вообще, я веду занятия так, что после каждого занятия еще идет, идут ответы на вопросы. То есть я не только вещаю, я с вами общаюсь конкретно по каждой теме, если возникают вопросы. Но свои наболевшие вопросы каждый из вас, ознакомившись с курсом и уже понимая, что он может сделать сам, а что ему еще нужно узнать от меня, задает вопросы, я даю ответы. Остальные могут слушать, не обязательно показывать лица. Лица будут у меня, поскольку вы мне пришлете их накануне занятий. Вот. То, то есть это будет все анонимно, но вместе с тем поучительно и для других тоже. Да, Маргарита? Ну, я предполагаю, если будет острая необходимость, мы можем помимо этих 10 занятий еще провести... Вебинары, мы сможем провести вебинары Дополучие, по определенным да, темам. ...дополнительно в режиме да. вопрос ответ да, да, да. Вот как сейчас... В процессе обучения возникает много вопросов, и в рамках да. самого курса сложно на них ответить, чтобы не отвлекаться. Поэтому дополнительно будут еще вебинары с ответами на ваши вопросы. Да. Так, есть еще вопросы? На сегодня вопросов больше нет. Я думаю, достаточно. 40 минут мы в эфире. Если будут вопросы, пишите нам на электронный адрес. Всегда будем рады вам ответить. Электронная ссылка для обучения на курсе. Я электронную ссылку выложу. Пожалуйста, приходите. Будем очень рады. Благодарю, София. И вам, Маргаретова. благодарность. И до встречи, дорогие мои, если вам все это интересно. Всего доброго. До свидания, всего доброго.